Помните историю, когда двоюродный брат Кадырова, действующий и ныне префект Шалинского района, убил молодую семью в ДТП? И ну, огромный резонанс был вокруг этой истории. Тогда эти МВД на своем официальном сайте написали, что его вообще не было там за рулем, он типа в машине вообще он не присутствовал, там был какой-то другой человек, типа они что-то разбирают. Ассаламу алейкум, бро! Рады тебя видеть! Сегодня в телеге у тебя слушал запись и такое чувство, что у кадыровцев ориентационный сбой. Как будто петушиные ветра задули. Даже жаль их стало. Мы это послушаем. Я специально себе заготовил эту тему. Это нужно прослушать. Я получил очень такое серьезных удовольствие от прослушивания этой записи. Мы ее, иншаллах, чуть позже, ибо он все вместе послушаем Митандир Ирландур. Томсо, меня мучает э, один вопрос. Вышла ли Диана на работу? Митандир мы я думаю, мы это узнаем чуть попозже. Томсо, как ты думаешь, где она выйдет на работу? Так, ладно, раз уже у нас много вопросов по этой теме, давайте начнем с прослушивания этого ролика. Адат выложил сегодня у себя на канале голосовое сообщение какого-то сотрудника Кадыровского МВД. Он, он жалуется на то, что какой-то чувак из МВД, свою эту методичку, которую им прислали, ну, что там нужно за какие-то там, писать какие-то комментарии, поддержку Кадырова. Он, как есть эту методичку, взял и выложил. И вот э, здесь есть субтитры, э, давайте посмотрим. МВД сотрудники Ушина, комментарии один, где он был, я, в понедельник, подразделение Руюхуарду, комментарии, я один, что я, и я, к связи, в и аж мы даем это пишем позитивном плане под публикацией с Хабибом. К примеру, аль, и сейчас язы вашу, таги, хей, полностью. и на чаквель, и вообще, язы, чаквель, чаквель, Вопрос поставлен итоговую часть, ишем майор к примеру, во двадцать пятьдесят сорок обесните, за день стун изъяснен, да якотень разу и ег миллионаже шесть связи довоинш, и что худой миллион. К минтарис я за вас, каждый третий житель у новой МВД, нобен гардибильный, гум, жду, жду, жду, мин образование, мин спортом, жду, МВД Дух личный состав, жду, жду, жду, жду, жду, жду, жду, жду, жду, жду, МВД жду, мадья, вы представляете, он говорит, какой будет резонанс там в СМИ, если это... Если эту публикацию увидят, на нее акцентируют внимание. Так вот, на нее уже акцентировали внимание. Огромная благодарность Адам за то, что они это выложили, снабдили это субтитрами. Но это реально очень смешно. Человек из МВД возмущается, он говорит, почему говорит мы такие тупые? Вот есть разные министерства. У них говорит еще больше людей, чем у нас в МВД. Но он, у них не бывает таких косяков, таких проколов. Почему они у нас бывают? Почему эти люди настолько тупые? Он задается вопросом. И главное, он сетует на ВВК. ВВК это военно-врачебная комиссия, которую проходят, ну, должны, по крайней мере, проходить все сотрудники правоохранительных структур, когда устраиваются на работу. И как бы блин, на этой комиссии должны проверять и их умственные способности. Но как, как ты понимаешь, возмущенный товарищ из МВД, там не сильно проверяют ваши ум, умственные способности, учитывая, кто у вас находится во главе республики, кем он окружен. Посмотрите на того же весьмурадового, этого Абузейда, по кличке Патриот. Ты когда-нибудь задавался вопросом, проходил ли он вообще в своей жизни какую-нибудь комиссию? Не то, что ВВК, вообще какую-нибудь комиссию этот человек пройдет, он IQ-тест сдаст, что-нибудь вообще в своей жизни он сдаст, какой-нибудь экзамен в школе он когда-нибудь сдавал, ты вообще задавался этим вопросом? Почему ты удивляешься тому, что у вас на работе тупые люди? У вас в республике, в республике управляют тупые люди, соответственно они себя окружают такими же тупыми людьми и на работу берут таких же тупых, поэтому не нужно удивляться. Прими это как данности, и работай с этим. Ну, это, конечно, очень сильно, да, когда приходит <смех> методичка, типа, пишите комментарии, там, бла-бла-бла, вот такие одобрительные, вот, например, к каким-то публикациям. И чувак это читает, и он даже, он, он даже не вник в смысл того, что ему прислали, он просто взял, как есть это, скопировал вместе с ссылками совсем, и куда-то выложил где-то комментарием в пост. Человек э, боялся, что эта тема станет достоянием общественности, но увы, она уже таковой стала. А Диана, про которую он там говорит, что когда Диана выйдет на работу, не узнают, кто этот человек, сейчас все <смех> в чеченском сегменте социальной сети все теперь ждут, когда Диана выйдет на работу, <смех> мы все прям ждем. Мы хотим тоже узнать, кто этот чувак, явите его, пожалуйста, народу. Диана, ты только скажи, где тебя найти. Диана, в тренде. Какие же вы, долбые день что не день так косячите? В общем, всех уволить задним числом. Не, нельзя ни в коем случае этих людей увольнять. Они, они должны нас веселить. Вообще, вот это вот, эти косяки МВД, почему они только сейчас на это обратили внимание, я не знаю. Помните историю, когда двоюродный брат Кадырова, действующий и ныне префект Шалинского района,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 МВДшники просто удаляют это сообщение, вместо него выкатывают другое. Это ли не полнейший идиотизм? Вот это действительно вот, косяк из, из косяков. То, что сейчас, это ладно, конфуз какой-то такой, но, а там действительно величайший косяк. А кто слил эту информацию интересную? Я думаю, это тоже Диана разберется в этом вопросе. Мы сейчас все ждем Диану, когда она выйдет на работу. Я думаю, что она проведет расследование. Там Я имею в виду разговор этого мента, кто слил. Я думаю, что есть люди, которые косики Кадырова сливают, поэтому Кадырова боится своих сотрудников. Я и говорю, мы об этом тоже, наверное, узнаем, когда Диана выйдет на работу. Мы, мы ждем выхода Дианы на работу. Все ждем. Сейчас Диана будет главным мемом.